Друзья, всем, кому нравятся мелодичные песни американского ретро 20-30-х годов, советую подписаться на мой музыкальный YouTube-канал. Я надеюсь, вы примете участие в регулярных просмотрах моих прекрасных видео по вторникам и пятницам в 17.00. Сейчас вы смотрите фрагмент видеоклипа под названием «Ностальгия». И ссылку на полный просмотр прослушивания этой песни вы найдете в описании под этим видео. Эта замечательная песня заслуживает ваше внимание. И еще много-много песен и музыки вы найдете на моем канале. Всегда всем вам рад. Удачи, друзья!